Всем привет! Вы на канале Тековка ТВ, и сегодня я снимаю видео, которое называется Тетя, купи мне пони. Итак, начнем. Ребята, привет! Вы меня не узнаете? Это же я, Рарити. Я, Рарити. Вы все помните меня, вы все, наверное, помните, как я переезжала из дома, как я отмечала свой день рождения, и вы, наверное, помните один день из жизни Рарити. Это я, да. И я пришла в торговый центр. И я не с мамой, потому что моя мама уехала в гастроли, ну или куда-то по важным делам. Моя сестренка находится в детском садике, а со мной пойдет моя тетя. Здрасте. Моя тетя, она пойдет вместе со мной в торговый центр. Мы очень любим а, а, с моей сестренкой ходить а, по торговым центрам с нашей тетей. Но моя сестра, она, к сожалению, в детском садике. И, наверное, вы меня больше узнаете по вот этим вот игрушкам. Вот это мои игрушки, знаменитая Элизабет, которая была даже со мной в бассейне. И принцесса Луна. Мне ее подарили на день рождения. Итак, мы идем в торговый центр. Вау, какой крутой торговый центр! Я, я просто обожаю этот торговый центр. Этот торговый центр называется Поник. Мы сюда часто ходим. Да, я знаю. Пойдем. Здравствуйте, здравствуйте. А скажите, а почему так как-то очень народу, даже мало никого нет? А, так сегодня можно заходить только знаменитостям в наш магазин. Или таким, как вы, принцесса. Здорово. Пойдем. Да, пойдем. Хм, как интересно. А какой сегодня праздник, что ли, или что сегодня? По какому поводу только можно такие знаменитости, как нас, пускать? А, сегодня у нас будет, ну, как можно сказать, как новое открытие нашего старого... Э Нашего старого магазина. Просто он был на реставрации. Вы сюда часто не заходили, и вы первые посетители нашего нового магазина Поника. Здорово, тетя, бежим быстрее покупать игрушки. Ну-ка, ну-ка, подожди, давай-ка мы с тобой начало посмотрим вещички. Твоя мама тебя просила, чтобы ты какую-нибудь юбочку взяла. Не вот такую вот а, юбочку. А взять какую-нибудь немножечко ну, теплее юбочку или халатик. А вон халатик, вот он. Я этот халатик вот вижу, вот он. Да, именно этот халатик мы и возьмем. Да? Да. Сколько этот стоит? М недорого. Значит, берем этот халатик. Вот, и юбочка, как раз это возьмем. Скажите, у вас есть тележки? К сожалению, нет, так как он, я говорю, э, только сегодня открылся, и вы первые покупатели, поэтому извините, у нас э, тележки будут только через неделю. Хорошо, понятно, мы тогда так возьмем. Давай. И, кстати, у нас еще не будет пакетиков. Вы уж извините. Ничего страшного, он ваш вас же, Ну как, после реставрации Новый Да Хорошо, так Вот, теперь можешь выбирать себе какие-нибудь Ну, вещи, которые тут хотела Так, я перед тем, как Выберу какие-нибудь игрушки Я у -у -у. хочу взять себе расчесочку Вот И, кстати, новую маску для сна, а то У меня старая порвалась нечаянно Это мне сестричка порвала, точнее Хорошо так, ладно, я пойду пока еще что-нибудь, ну, вот всякие наряды, посмотрю, там вот что тут еще есть. А ты можешь э, пока игрушки посмотреть. Здорово! Mm -hmm. Так, вау, еще новые пони. Так, вот это, я точно помню, искрика из новой коллекции. Это, не забыла, из новой коллекции какая, а, ночь кошмаров, все вспомнила. А то я вечно забываю их коллекции, ну, ничего страшного. Так, а вот тут есть луна. Рарити. Вот эта луна я не хочу взять, потому что у меня уже есть своя луна, а вы это знаете. Вот, может, такую большую рарити взять, а, ну чтобы луне не было скучно. Ну, не знаю, так, ладно. Надо решиться, кого взять, а то я не знаю. Так я не знаю, кого взять. Uh, Но ну это блестящий Apple Jack, потому что она очень красивая. Ну, она еще прозрачная. Нет, не хочу ее. Она, она слишком э, некрасивая. Ой, слишком красивая, точнее. Я такую не люблю. А, стоп! Это блестящий Moondancer? Здорово, я ее возьму. Все, я точно беру Moondancer. Хотя нет, у меня же даже нет искорки. Или взять. Не знаю. Ладно, я пока не хочу бороться. Так, так, у меня есть только вот это моя пони. Это луна. И я забыла, как зовут. очень аккуратно. Сейчас. Сейчас, секундочку. Вот, все. Так. Вот, у меня есть Луна и Элизабет. А кого бы мне взять? Потому что я хочу какую-нибудь хорошенькую пони. Вот Пинки Пай мне нравится. Она очень а, красивая. она а, настоящая, молодая. Ну, как в мультике. Ой, сейчас. Тетя, подойди сюда, пожалуйста. Да, ты чего-то хотела спросить у меня? Да, можешь мне подсказать, какую мне лучше взять пони? Хм, ну не знаю, тебе же какая нравится пони. Мне они все нравятся. Понятным. Ну вот не знаю как в ней, но мне вот нравится вот это вот. Она очень на меня похожа. У нас один... Это вообще я и есть. Это под меня и делали, понял. Ой. Да, тетя а, Ну... Да, я, наверное, может быть ее возьму. Хотя, не знаю. Ну, вот, смотри. Ой, фигурка, как ты не хочешь взять? А, это же я. Ну нет, я не хочу саму себя, это как-то мне не нравится. Ну он еще это нравится. это я. Я не знаю. Ну хорошо, тогда знаешь, какую возьму? Вот этот вот блестящий Apple Jack. Ладно, возьму блестящий Apple мне, в принципе, нравится она. Ладно, все, тогда идем. Я еще себе браслет, э, не браслетика, а боток возьму. Вот этот фиолетовый. Все, идем на кассу. Не хочешь больше себе ничего взять? Нет, ничего, не хочу больше. Так, здравствуйте. Пробить нам, пожалуйста, эти товары. Хорошо. Бздык. Бздык. Так. Бздык. Бздык. Бздык. Так, еще понял. Угу. Бздык. пи пи пип Так. О, у вас скидка. А... Очень хорошая на вот эту вот пони. Ну да, что за скидка. Вы можете взять еще одну пони, и вторая пони будет бесплатно. <свят> Дети, можно взять? Ну да, конечно. А какая, большая или маленькая? Так, пип-пип-пип. А, сейчас а, большую можно взять. Ой, большую? А можно на маленькую? Хорошо. А то у меня Элизабет, просто моя. Я думаю, у меня, если будет таких много, как Элизабет, то у меня просто мест не будет в замке моем. Так, я хочу доктор Хуза, может быть, взять? Нет, доктор Хуз, он не такой уж некрасивый. Ой, я возьму маму, у меня не было статуэтки моей мамы. Да, вот, я вот эту возьму. Угу. Все. Сейчас всего полторы тысячи. Угу. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, спасибо. До свидания. Пойдем. Пойдем. Давай-ка новые пони. Так, сейчас ить, ить. Так. И всем пока. Вы были на канале Тривка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.